У вас есть ипотека? А у вас? Кстати, в этом видео я расскажу о том, как вы можете сэкономить от 1 миллиона рублей и более, если вы платите ипотеку. Эта технология настолько проста, что я вам гарантирую, что вы сможете уже сделать сегодня первый шаг по экономии на своей ипотеке. Поэтому ставьте лайк авансом, обязательно прокомментируйте это видео и внимательно смотрите его до конца, не перематывая, для того, чтобы не упустить важные детали, которые вы будете в дальнейшем применять. Ну а если же у вас сейчас в текущий момент нет а, ипотек, а, кредитов а, и каких-то долговых нагрузок, то тогда обязательно перешлите это видео своему товарищу, который каждый месяц платит кредитов, а, нагрузки из-за своего бюджета семьи почему я решил записать это видео дело в том что к нам в клуб инвесторов пришел предприниматель который самостоятельно запустил доходный дом и вышел на выручку от 450 до 490 тысяч рублей в месяц неплохой результат не правда ли если вам он нравится то ставим лайк и на самом деле было бы все бы ничего, но больше половины его платежа составляли платежи по ипотечному кредиту. И уже на первом модуле в клубе инвесторов он нашел способ, как его снизить. И сейчас я как раз об этом вам расскажу. Но для начала давайте посмотрим на цифры. Дело в том, что его процентная ставка по кредиту составляла 15 468 тысячных процентов годовых и ежемесячный платеж составлял 236 599 рублей и 71 копейка и когда он узнал эту простую технологию он смог снизить свой платеж до 193 тысяч 298 рублей и 52 копейки. Давайте посчитаем, сколько в итоге ему удалось экономить в месяц. А экономия в месяц составила 43 301 рубль и 19 копеек ежемесячно. То есть за год его экономия составляет 519 614 рублей и 28 копеек. Это очень крутой результат. потому Потому что платить ипотеку ему еще осталось 15 лет за этот доходный дом а за 15 лет он сэкономит 7 миллионов семьсот тысячи 214 рублей и 20 копеек только представьте это сумма более 7 миллионов 700 тысяч рублей на эти деньги можно поехать отдыхать можно купить себе машину можно купить еще один дом да можно сделать много всего на эту сумму денег и прежде чем я продолжу рассказывать о том, как вы это можете сделать со своей ипотекой или со своим кредитом, я хочу зачитать несколько первых комментариев к предыдущему видео. Всегда с удовольствием смотрю ваше видео. Интересно про аренду офисов и мебель для офиса бесплатно. Спасибо за познавательную информацию. Интересно про гаражи. Отличное видео. У вас многому можно научиться. Очень хотелось бы видео про доходные гаражи и доходные сайты. Поставил лайк авансом. Спасибо большое вам, ребята. Всегда очень приятно читать ваши позитивные и добрые комментарии. А суть технологии заключается в том, что вы просто приходите в свой банк и пишете заявление на снижение процентной ставки. Да, это настолько просто, что вы можете сделать это прямо сегодня и прямо сейчас. Позвоните своему менеджеру, выясните, какие есть возможности снижения процентной ставки и напишите заявление. И в большинстве случаев вам удастся снизить вашу процентную ставку и сэкономить большие платежи на своем кредите. И для того, чтобы вы еще больше воодушевились, я хочу поделиться своей личной историей. Дело в том, что я сам постоянно работаю над тем, что снижаю процентные ставки по ипотечным квартирам. И недавно я приехал с одной из такой встреч из банка и рассказывал друзьям о том, что мне удалось снизить процентную ставку, и в результате чего платеж по одной из квартир сократился на 4000 рублей. На что мои друзья говорят, то, что слушай, ну ты столько времени потратил, там три часа был в банке готовил там все эти документы еще эти 4000 рублей твое же время стоит дороже но давайте еще раз посчитаем 4000 рублей экономия в месяц это 48 тысяч рублей экономии в год и платить мне по этой по ипотеке еще остается 16 лет эта экономия составляет 768 тысяч рублей потратили бы вы 3 часа своего времени или день своего времени на то, чтобы сэкономить 768 тысяч рублей. Ответ очевиден. И рассказанная технология, она действительно работает. И она настолько проста, что я ей пользуюсь каждый год. Ей пользуются наши инвесторы, ей пользуются мои друзья и знакомые. Поэтому советую не затягивать и применить данную технологию для вашей ипотеки или вашего кредита. Помните, что каждый день вы переплачиваете по своей ипотеке и по своему кредиту, а значит теряете деньги, которые могли бы потратить на своих детей, на своих родных, на путешествия, на новые автомобили, дома и многое другое. Если же у вас нет ипотеки, то обязательно расскажите об этой технологии своим друзьям, отправьте им это видео, пусть они посмотрят, пусть они сэкономят деньги и отблагодарят за это вас. Наша цель клуба инвесторов а, это помочь тысяче инвесторов создать пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц. И мы это делаем разными способами, а, с помощью бесплатных видео на YouTube, а, с помощью различного контента в Instagram, а, с помощью с помощью закрытого клуба инвесторов, с помощью проведения различных живых мероприятий, и я вам рекомендую использовать те знания, которые вы получаете здесь. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, вы уже... Нажали на колокольчик, поставили лайк а, и выслали это видео друзьям. А сейчас напишите, воспользуетесь ли вы данной технологией или дальше будете продолжать переплачивать за свои кредиты. Если у вас есть какие-либо вопросы по этой области, вы также можете задать их в своем комментарии. Меня всегда радуют ваши отзывы, особенно когда вы делитесь своими результатами в комментариях. Оставайтесь на связи, следите за новыми выпусками, и в скором времени мы подготовим еще одну очень интересную информацию.